Приехал на наш объект, на котором мы делаем зимний монтаж бухочерепицы Хочу вам показать э, Вот эти вот коттеджи Вот этот коттедж Вот этот коттедж Посмотрите, какое большое количество сосудек висит Это говорит о том, что крыши очень плохо утеплены Тепло выходит э, сверху на покрытие Снег тает, замерзает, тает, замерзает Образуются вот такие вот большие лактиты. Все коттеджи, на всех, вернее, коттеджах такая вот проблема с некачественным утеплением крыши. Друзья, всем привет! Тема сегодняшнего видеоролика 6 правил, которые вам нужно выполнить для того, чтобы ваша крыша была самой энергоэффективной и самой теплой. Буду все примеры показывать на своем доме для того, чтобы вам было более наглядно и более понятно. Правило номер один. Когда вы проектируете дом, и собираетесь его строить, старайтесь так, чтобы ваша крыша была максимально простой. Если посмотреть на мою кровлю, то крыша у меня двухскатная, но несмотря на то, что она двухскатная, здесь все равно есть определенные нюансы, про которые я вам сейчас буду рассказывать. Практически все работы по утеплению, они выполнены, оставили одну комнату для того, чтобы максимально вам показать эти нюансы, про которые я сейчас буду рассказывать. То есть, несмотря на то, что у меня крыша двухскатная, пролет у меня, вот если брать от точки опоры до точки опоры, от мурлата до конькового прогона, у меня пролет 5 метров. Соответственно, конструктор мне просчитал стропильную систему 250 на 50, это сухая строганная доска. Вот, если бы я использовал обычную доску 200 на 50, то мне нужно было ставить либо региля, либо нужно было э, какие-то подпорные либо прогоны, либо столбы чтобы у меня крыша не прогибалась. Так я занимаюсь ну, кровельными делами, зная эти нюансы, я просил конструктора посчитать так, чтобы у меня не было никаких дополнительных элементов, чтобы крышу было максимально, э, максимально просто утеплять. Соответственно, расстояние практически от стропила у меня идет э, 60 см, но там округляем. Единственное широк, более широкое расстояние у меня вот здесь вот. Здесь расстояние от стропила до стропила 82 сантиметра по внутренней стороне, если смотреть, потому что здесь будет мансардное окно. Всего мансардных окон у меня будет 5, они будут в каждой комнате. Вот, раз, два, три, четыре, и здесь, вот здесь будет лестничный марш, соответственно, такая темная зона. Мы решили сюда тоже установить мансардное окно соответственно когда я проектирую крышу я этот момент учитываю я уже изначально знал что у меня будут мансардные окна поэтому я сразу расстояние сделал между стропил более широко соответственно когда я использую строительные материалы вот, я этот момент должен учитывать соответственно утеплитель который у меня идет на более широкую часть я беру специально у меня здесь утеплитель используется ну вернее два вида утеплителя это урса т раскатная кровля и урсатера. Вот. Сейчас я вам покажу э, вот этот утеплитель в развернутом виде. Жор, давай порвем упаковку. У нас ру. Открываем упаковку. Это у нас двухсотка, правильно? Двухсотка, да, утеплитель? Да. У меня в доме есть 150-й утеплитель, 100 и 200 для разных задач. Вот это конкретно 200 утеплитель. Вот так он выглядит. Видите, несмотря на то, что он был в рулоне, за счет того, что он, этот утеплитель делается по технологии Шпанфилд, в переводе с немецкого упруги Вот Его... Сжимаю термоупаковку когда ты его развертываешь за счет того что он упругий он сразу восстанавливает свою толщину и дальше например вы замеряете ширину стропила отсюда до сюда там получилось у вас там, например 600 мм да, вы берете плиту 610 соответственно отрезаете э, отрезаете этот размер и вставляете его в каркас у вас получается из одной большой плиты вы делаете несколько плит размером поменьше давай сейчас попробуем жар. Попробуем показать какой-нибудь маленький, маленький участок. Да, вот это сделаем, например. Просто показать, как он встает. Значит, высота каркаса у меня 245, значит, у меня конкретно сюда пойдет утеплитель. Но ну, если мы будем использовать 200-ку, да, это 200 миллиметров. Потом еще полтинник миллиметров. 50 миллиметров вернее толщина и поперек я еще буду нашивать брусок 50 на 50 То есть в общей сложности у меня вот этот скат будет утепляться в 300 миллиметров сейчас мы один небольшой вот этот участок отрежем ставим его сюда я вам покажу преимущество преимущество этого утепления вообще в стандартном варианте в стандартном варианте стропила обычно это 200 миллиметров поэтому для для двухсотки это вообще идеальный вариант. сколько там расстояния у нас получается пятьдесят восемь с половиной. Вот у нас получилась вот такая вот плита шириной. Сколько вы там отмеряли? 58,5. 58,5, сантиметра, да, взял запас. Ну, грубо говоря, 60 сантиметров шириной, метр двадцать длиной. Мы его вставляем в каркас. Вот. Все у нас встает. Идеально держится сразу 20 сантиметров толщиной. Соответственно, дальше нарезаются такие же плиты, вставляется в каркас и его дальше, даже не нужно дополнительно как-то приматывать ниткой, потому что за счет того, что здесь ширина 20 сантиметров, она очень хорошо держится в каркасе. Если бы у меня стропилка была бы 20 сантиметров, то есть этот утеплитель был бы вообще для меня очень идеальным. Сверху обязательно используйте диффузионную мембрану. У многих... Есть ошибка, использовать обычную пленку, вот, которая не подходит для того, чтобы э, использовать ее именно в мансардной части. Вот. Это диффузионная мембрана, очень хорошая пленка Delta Max, даже с антиконденсатным слоем, если посмотреть вот на эту форсистость, вот, Используйте обязательно такие пленки. К этой пленке можно утеплитель непосредственно вплотную ставить, никаких конденсатов, э, никаких проблем не будет то есть максимально старайтесь делать простые конструкции чтобы потом когда монтажники будут утеплять крышу чтобы им было это делать проще также в конструкции крыши я использовал конструкционные саморезы так чтобы не было здесь никаких дополнительных спилей, которые мешают качественному утеплению это тоже желательно учитывать чтобы процесс утепления был максимально простой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 Правило номер два. Вам нужно задуматься об этом участке. Я его называю зоной моур вот, потому что, когда вы будете монтировать пароизоляционную пленку, вам обязательно пароизоляцию нужно приклеивать к каменной части. Здесь вот, если убрать этот утеплитель, вот здесь вот есть деревяшка. Пароизоляционную пленку приклеивать не к этой деревяшке, а обязательно вот сюда вот, к этой части, чтобы вот замкнутый контур получился. Если у вас будет высокий малой ирлат соответственно, у вас сразу возникает проблема, как вот эту часть нужно будет отделать. По факту, вот эта часть у меня, если посмотреть с другой стороны, она у меня, давайте возьмем фонарик, она на самом деле у меня высока. Здесь вот, видите, узко, а здесь вот много, здесь вот сложность сантиметров где-то 15-20, поэтому, чтобы... Избежать, ну не избежать, а уменьшить, уменьшить вот эту высоту. Я сюда э, вставлял газобетон небольшой толщины, по-моему, сантиметров 10. И, соответственно, все воедино заштукатурил именно на ту высоту, на которую мне нужно. И уже пароизоляционная пленку видите, вот идет клей, пароизоляционная пленка будет приклеиваться вот к этому вот к этому клею, для того, чтобы контур был замкнутый. Сразу задумывайтесь вот, вот об этой высоте. У многих эта проблема есть. Поэтому нужно решать ее сразу, чтобы потом вам не приходилось какими-то декоративными бордюрами все это дело закрывать. Я конкретно эту проблему решил газобетоном изнутри небольшой толщины. Приклеил... Приклеил ее к основному газобетону, да, у меня дома из газобетона. И теперь у меня вот эта зона мурлата, она невысокая. Правило номер три, которое вам желательно сделать, это сразу отштукатурить стены. Как вы видите, у меня все стены отштукатурены уже. И пароизоляционная пленка приклеивается именно к штукатурке. Это самый идеальный вариант, потому что контур получается замкнутый. Если, например, вот как в моем случае, у вас стена из газобетона, и вы приклеите пароизоляционную пленку к газобетону, то это не самый идеальный вариант, потому что, возможно, между тех мест, где блоки приклеены, какие-то неровные места, и через эти места у вас теплый воздух будет выходить в конструкцию кровли. Это не очень идеально. С точки зрения максимального такого, максимально качественного варианта, пароизоляционную пленку лучше всего приклеивать к штукатурке. Соответственно, когда вы собираете коробку, этот момент желательно учитывать, чтобы штукатурные работы делались летом так, как у меня. И я уже пароизоляционную пленку и утепление крыши делаю в более холодное время. У меня уже ну, голова не болит. Я уже знаю, что э, я буду приклеивать пароизоляционную пленку к штукатуренной части. И это будет максимально качественно. Правило номер четыре. Это влажные работы зимой. В идеале вообще не делать никаких влажных работ. Все работы перенести на весну, когда уже тепло, когда нет перепада температур. Но иногда такое бывает, что не получается этого сделать. Поэтому, если вы у вас будет ситуация так, как у меня, когда мне зимой будут делать теплые полы, соответственно, будет сверху на теплые полы идти стяжка, большое количество влажности, нужно сделать следующий момент. С точки зрения утепления крыши, я сейчас говорю, нужно использовать качественную пароизоляционную пленку, которая обязательно должна быть везде проклеена. Как вы видите, у меня все стыки пленки проклеены. Также пароизоляционная пленка должна обязательно быть приклеена к стене. Здесь у меня используется клей Delta TX VDR. Лента Multiband, Все скобы у меня закрыты. Конечно, потом здесь нужно будет использовать шаговую обрешетку обычно мы используем сухая на доска 95 на 20 но так как у меня будет влажная работа идти я боюсь что она покроется плесенью там или грибком поэтому сейчас пока я обрешетку не делаю после влажных работ вот я буду уже устанавливать обрешетку буду делать отделку также рекомендуется вот у меня окна здесь большие они открываются вот соответственно каждый час примерно где-то на 5 минут окна открывать и проветривать помещение, чтобы максимальное количество влажности выходило в окна и чтобы в целом конструкция оставалась сухой. Ну, я думаю, что с такой пароизоляционной пленкой у меня проблем не будет. Это на тот случай, если у вас пленка может быть попроще, можно перестраховаться, открывать окна, чтобы у вас влага выходила. Если вы э, хотите максимально качественно сделать, ну, первое лучше влажные работы перенести, лучше влажные работы перенести на весну, но если так не получается, не получается сделать, обязательно используйте правильные пароизоляционные пленки, очень качественные, которые везде должны быть проклеены, чтобы конструкция получилась максимально герметичной. Если этого не сделать, то тот пар, который образуется в помещении, будет попадать в кровельный пирог и там при перепаде температуры он будет конденсировать, и у вас будет очень много разных проблем. Поэтому это правило очень важное для качественной кровли. Правило номер пять – это проклейка пароизоляционной пленки. Пароизоляционную пленку нужно проклеивать не только с точки зрения влажных работ, но и с точки зрения герметичности конструкции. Если у вас в доме нормальная влажность, там 40-50%, то если вы не проклеите пароизоляционную пленку, вот эти пары будут попадать в конструкцию кровельного пирога, и у вас могут быть определенные проблемы. Как нас учили в учебных заведениях, если у вас пароизоляционная пленка проклеена правильно везде, сделана, можно сказать, так идеально, то на один квадратный метр в кроеный пирог попадает где-то 20 грамм водяного пара. В целом, для да, кроеного пирога это никакая не проблема, потому что тот пар, который попал в конструкцию, он выходит дальше за счет диффузии, через диффузионную мембрану и за счет того, что у вас есть вентилируемый зазор, там минимум 5 сантиметров, то есть у вас воздух ходит по контрейке и все эти пары вытягивает. Если, например, вы не проклеили один погонный метр по резолюционной пленке, то у вас в конструкцию кровли может попасть 360 грамм водяного пара при влажности 50 процентов ну намного больше то есть 20 грамм на квадратный метр и 360 грамм на погонный метр поэтому если вы хотите сделать максимально качественную конструкцию герметичную пароизоляционную пленку нужно обязательно проклеивать правило номер 6 это делать замкнутый контур утепления со стороны фронтонов и со стороны карнизов замкнутый контур это когда у вас кровельный утеплитель, видите, у меня вот здесь утеплитель торчит, будет соединяться с фасадным. Если вы будете утеплять фасад, а я свой фасад утепляю, у меня дом из газобетона, который будет утепляться 50 мм минераловатным утеплителем по деревянному каркасу, я буду утеплитель, который идет по фасаду, соединять с утеплителем, который у меня идет из крыши. Вот здесь, вот видите, везде у меня утеплитель, соответственно, контуров будут Контуры будут замыкаться. Когда я учился в институте пассивного дома, этот принцип называется принцип карандаша. То есть контуры утепления замыкаются между собой, и конструкция получается максимально энергоэффективной. Поэтому, если вы продумываете утепление стен, утепление крыши, соединяйте контуры между собой, тогда у вас будет максимально тепло, не будет мостиков холода.